Всем привет, дорогие друзья, и перед началом данного конкурса я хотел рассказать о том, что э, у меня монеты уже есть, то есть уже есть, скажем так, банк, который мы разыграем, и будет у нас не там первое, второе, третье место победителя, а победит, скажем так, каждый, то есть просто любой, кто примет участие в данном конкурсе, 100%, я запущу стрим, и каждому на кошелек веду определенное количество монет, то есть на всех разобьем просто, скажем так, банк, то есть любой, кто примет участие, просто получит эти деньги в прямом эфире. И также еще хотел добавить насчет конкурса, который я обещал провести лично от себя. У меня есть там небольшое количество денег, которые я просто также выберу потом только, ну уже не для всех, а просто выберу три победителя, которые точно так же получат свои деньги в прямом эфире, куда там будет удобно перевод на карточку, либо... Просто, я не знаю. Ну, в общем, уже с этим разберемся. Но, а что нужно для того, чтобы принять участие в этом конкурсе? Просто подписаться на Discord и оставить я данную ссылку на топик на форуме, оставить комментарий просто под этой темой, где, скажем так, сказать, анонсирован данный проект. Просто оставить комментарий, подписаться на Discord и в комментариях к этому конкурсу оставить свой ник с Discord, писать свой Bitcoin Essence кошелек и потом в прямом эфире как у нас будет 500 просмотров то есть я сделаю в прямом эфире розыгрыш и все эти монеты разыграю так что никто там ничего не думал что говорят что это никто потом на это деньги как бы ну монеты не выделит будет проблемы еще что-то что-то типа обман какой-то то есть говорю у меня уже есть банк то есть я уже у меня уже есть монеты которые уже есть для розыгрыша я уже их могу разыграть так что Принимайте участие, и в этом данном розыгрыше каждый, который оставит свой комментарий, получит 100% себе на кошелек монеты в прямом эфире. Думаю, 500 просмотров для нас немного. И, кстати, предыдущий конкурс уже подходит к концу, так что мы тоже скоро будем уже проводить розыгрыш. Ну, а на этом пока у меня все. Так что давайте, мужики, поддержите лайком, подпишитесь на канал. В общем, всем удачи. Здесь победят все. Ну, а на этом пока у меня все. Давайте. Всем удачи, всем пока.